Всем добрый день. Меня зовут Екатерина Гусева. и Я основательница проекта «Люди вне профессии». Я с радостью анонсирую запуск нашего пятого потока курса «Покружение». Это профориентационный курс, он глубокий и очень качественный. Как показали предыдущие четыре потока и результаты тех ребят, которые у нас его проходили, ребят абсолютно разных возрастов. Результаты два. Первый результат – это человек действительно находит в новой какой-то сфере для себя интересующую деятельность и начинает в ней работать. И второй результат — это в старой своей работе он находит новые вдохновения, что тоже, наверное, этот результат меня больше впечатлил. Курс действительно глубоко исследует те зоны, в которых вам интересно было бы развиваться, исследует те качества, которые вы в этих зонах можете естественным образом применить, и также показывает те моменты, которые хорошо подтянуть. И на стыке всей, всей этой информации действительно уже можно сформировать свое понимание о будущей работе и даже начать действовать в этом направлении, потому что в курсе действительно есть задания, которые э, как бы наставляют вас уже пойти именно в зону эксперимента. Э, курс длится три месяца, и он включает в себя как самостоятельное выполнение заданий э, потока, общение с кураторами, общение с менторами, общение с теми ребятами, которые параллельно с вами проходят курс. Все подробности вы можете узнать по ссылочке ниже, либо в профиле, если ссылки ссылке профиля, если вы смотрите это видео в Инстаграме. Также мы чуть попозже поделимся отзывами ребят, которые проходили первые четыре потока, для того, чтобы вы прямо уже увидели конкретные результаты конкретных людей. До 24 числа вы можете попасть в этот курс по цене 15 тысяч рублей. Дальше цена будет расти, потому что нам всегда удобно стартовать поток вместе. Но тем не менее мы понимаем, что не все могут вовремя присоединиться, и даем ребятам еще несколько дней на присоединение, но цена там действительно уже выше. Пишите нам свои почты и заходите на ссылочку, оставляйте заявки, мы обязательно скинем вам полную информацию по расписанию курса и другие нюансы. Вам же я желаю получать абсолютное удовольствие от своей деятельности, развиваться в ней и приносить пользу нашему социуму.